Всем привет! Вы на канале Саплей. Uh, мы сегодня ловим призрака на сложности профи. Надо зажигалочку купить. Uh, сложность профи, Вилл Стрит. Uh, сейчас у меня челлендж поймать всех призраков. Uh, их будет, получается, 25. Будет 25 роликов. Uh, Какие-то ролики уже есть. <космотрите> Посмотрите на подборки. Сказку добавлю. Надеюсь, не забуду. Uh, в целом... Мы можем начинать У нас ясный день Погода отличная У нас девушка Линда Робинсон Распятие, сфотографировать датчик движения Отлично В целом мы идем Щиток у нас в подвале Погода отличная Такая погода, знаете, как утром едешь на рыбалочку На улице еще холодно А ты на велосипеде Еще темно когда-нибудь не попадутся карты Таро или нет? У меня их только нету и в коллекции. Так, ладно, мы слушаем. А, кость лежит здесь. Отлично, кость мы уже нашли. М -м -м. Так, смотрим, что у нас по проклятым предметам. Я не посмотрел, шкатулка есть ли у нас. А, а шкатулка, она не здесь. Ну, короче, ладно, сейчас посмотрим. Ну, а призрак не взаимодействует вообще. Так, у нас э, к Призрак у нас не хочет взаимодействовать. Отлично. Точнее, нет. Угу. У меня такие мониторы. Ну, это будет очень долгий поиск и хождение с термометром по комнате. Дай нам знак. здесь мы свет не будем включать, потому что, мне кажется, может вырубиться. А у нас есть хорошие две нычки, кстати. В гараже. Так, ну на кухне или где-то там была температура пониже, да? Здесь у нас было 20. Угу. Здесь у нас 18, здесь у нас... 20. Туалет у нас 20. Здесь у нас. 15. Ой, ну нет, только не подвальный призрак, пожалуйста. Это далеко до гаража так бежать. Да, это подвальный призрак будет. Ммм. Да. Это у нас призрачок, который обитает просто вот во всем этом подвале Как мы его будем искать, я не знаю Но здесь тоже нычка есть, это хорошо а, Давайте мы попробуем Что, да, мы ничего не попробуем, он пока не взаимодействует Пойдем за камерой То, что было я не решила песенку спеть говорю не взаимодействует да ага не взаимодействует напила <coughs> да, мне песенку такая типа ты куда я тебя еще не съела так забираем вот этот, вот этот, вот этот набор пара у нас все хорошо вмешательство моего не требует Камера у нас с Сочетимая качеством Снимает отлично Сейчас мы спустимся в подвал а она вроде там еще и свет вырубила Посмотрим призрачный огонек Она что-то кидает У-2 Минус и мне показалось минус. Мне не показалось. О, нет, выключать опасно. Так, камера... Блять. Камера где? Камера здесь. А можно ее как-то взять? Офигеть. Это было сильно. Так, все, давайте все это включим, пока что. Посмотрим. Это было сильно, кстати. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Ну какая же ты просто ужаснейшая женщина, которая просто мне все испортила. Ты молодой? я пошел Ну блин это это что мар что ли так блокнотик мы закинули э -э, мпшка зря забрала она пусть здесь валяется я словил три гост ивента мой рассудок по-любому очень сильно просел э -э, поэтому мы сейчас просто берем и И, наверное, пьем. А нет, не сильно просел, нормально. А забираем вот это, вот это. При помощи распятия. Что? вот хорошо, что у меня два распятия. Это прям я молодец. Раз, два, три. Три предмета у нас есть. Но огонька сто процентов нету. Ну вот прям я уверенно. Но я, конечно, не знаю. У меня тут в каточке был призрак, который не выдавал вообще мне улику. Это был Гарё. Ролик, кстати, есть на канале. Это был горе И мы просто его определили методом исключения. Ну, там было баки, мюлинг. Мюлинга мы сразу отсеяли. А, так, у нас, получается, две улики. И... Мы все таки двери, наверное закроем. Что мы что-то можем сделать? А ничего. Только ждать. Ладно, пойдемте, мы сходим за фотиком. Пока она там развлекается, прогревается. А, какие у нас улики? Получается радиоприемник и минусовая температура. Оба-на! А это не может быть кто-нибудь, кто-нибудь такой? Типа... Мимика, например, да, который возьмет и просто-напросто копирует поведение. Ну а кто может свет вырубать? Но она вырубила свет. Ой, ее там все так падает. Так, если это лазерный проектор, то это никто. А, ну все понятно. Если записи блокнотить, это моро. Если отпечатки, это мимик. Мимик тоже не может быть. Если МП. Ага, ну у нас, в принципе. Че смотреть, толку нету. 75. Давайте мы скушаем. Потому что он все-таки нам немножко подсадил рассудок. Возьмем эту фуфельную палочку. Сходим, сфоткаем куклу. Надеюсь, мы ее использовать не будем. А, сходим, сфоткаем в подвале кость. Посмотрим. А, попробуем посмотреть отпечатки пальцев на двери. Но этого не может быть. Скорее всего, этой мимиком точно не может быть. Покукла сидит на чили на расслабоне. Сфоткаем кость. Но лазерка тоже у нас не может быть. Поэтому мы просто-напросто ее можем отрубить. Но я не буду ее отрубать, потому что как бы ну. Так, двери у нас все закрыты. Так, она вообще здесь еще? Еще как здесь. О. Ну понятно. Это все ясно так ладно кинем сюда эту штуку там светом балуешься мне пофигу М -м, я зря убрал имп на самом деле потому что на близнецов ты не похож, потому что одна комната всего лишь но хотя может быть один близнец спит а второй такой я буду буянить <связать> <связать> <связать> ну давай М -м -м. так но ну этого не может быть что еще у нас отпечатки рук нету огонька нету блин тамарой то ли у мороя есть он отвечает по рации ты молодой ты молодой ты старый ты хочешь нас убить дай нам знак дай нам знак очень-очень долго пробыл там короче он бывает так дышит типа в раз, как мартышка я предлагаю что закинуть туда два комплекта крестов два штуки Ждем росписи в блокноте. Блин, Морой это новый призрак. Я такого еще не ловил. Что у него вообще? А что такое гипер гиперосмии? Гиперосмии. Это, наверное, благовоние, да? Гиперосмии. Блин, я не знаю. Ну, наверное, благовоние. Чем мы еще можем здесь его обезредить? Соли боится только этот. Так, мы кинем одну сюда. Одну сюда. что здесь было мне кажется что же мне с блокнотом-то сделать дай нам знак дай нам знак а где мы фотик Дай нам знак. Короче, сейчас он не взаимодействует, потому что у меня... Большой рассудок. Да? Да. Как только я становлюсь слабее, он начинает взаимодействовать еще чаще. Поэтому очень сильно похоже на Мороя. Если судя... судить описанием... Точнее, не судить, а верить описанием. Он становится сильнее, когда жертва ослабляет Чем слабее жертва, тем сильнее морой а, Значит На 100% он вообще не будет взаимодействовать Но у меня вот сейчас немножко подсадился И уже он такой, типа Ага А ты же что? Что ты хочешь от меня? Вот а, Поэтому Мы сейчас пойдем просто Просыпаем соли нам же уфоткать не надо было, да? Блин, сфотографировать надо. Это будет сложно. Потому что, во-первых, там нету света. Дай нам знак. Дай нам знак. Наступи в соль. Где соль? Соль. Соль. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Где ты, блядь, что кидаешь? Ну нет, это, это 100% морой. Но морой, который не хочет наступать в соль. Эээ. О. Блин, эту хрень... Ого, ого, ого, ого. Вот это наследил, конечно. Ну сейчас он будет еще активнее. Можешь попробовать вызвать все-таки обилку у него? Ты молодой? Ты хочешь нас убить? Ты хочешь нас убить? Что, старый? Рассказывай. Как ты докатился до такой жизни? Ты куда пошел? Старый? Сколько тебе лет? Дай нам знак Бля, я сейчас доиграюсь Я вот чую, что это ни к чему хорошему не приведет а, У меня есть еще одна фотка Но на том фотике еще есть О. Хотите прикол, да? Короче Рассказываю Блокнот Блокнот был Где блокнот? валял сверх ногами а, короче у меня одна фотка была в аппарате я сфоткал он появился а датчик движения еще нужен ладно мы поставим датчик движения М -м -м -м, там в принципе не должна охота начаться поставим датчик движения Попробуем его сфоткать все-таки, если он появится. Если не появится, то попробуем сфоткать его во время охоты. А, там, конечно, темнота. Это плохо. Пусть рация... Это работает, но я думаю... Дай нам знак все он ушел отсюда и ну блин он не хочет вот тут Спор... понятно ага покажи себя покажись покажись я тебя сфоткую селфи покажи себя дай нам знак ты молодой ты старый ты молодой дай нам знак дай нам знак дай нам знак ты молодой ты молодой, ты молодой. Я, пожалуй, пойду схожу там в туалет, сбегаю немножечко. Ну сейчас я. Есть, я сфоткал. В принципе, нам не нужно начинать охоту. но, ну, Точнее, нам не нужна охота. Нам нужно просто, чтобы при... Это морой! Ну, типа. Видите, да, он какой активный становится к концу. Прям типа вот он с каждым разом все сильнее и сильнее, больше и больше показывается. А, поэтому нам нужно просто вызвать охоту. Точнее, не вызвать даже охоту, а при помощи распятия. Поэтому просто идем туда, находимся там. А, Ждем, пока он. Ну, может быть, он сейчас уже начнет. Может быть, он вообще сейчас оттуда уйдет. <igen> Я проверяю. Мне нужно выключить. Все, охота началась. Я ухожу. <г chirping> а, вот такой вот у нас призрак. Жаль, что он не выдал нам обилку. Мороя. Но... Я думаю, это Морой. Потому что шка не срабатывала. Ну, давайте подведем итог даже, да? А, у нас по уликам получается. Отпечаток нету, мы проверяли. ЕМП5 непонятно. Лазерного проектора быть не может. Призрачного гонько, гонька тоже быть не может. Потому что это тогда бы... Хм. Хотя, почему не может? Ну нет, мы смотрели, там не было... Записи в блокноте мы не можем чекнуть, потому что он там не хочет расписываться. Поэтому это либо близнецы, либо морой. Но MP5 не было. Он там все швырял, максимум было 3. Поэтому я ставлю это морой. Мы выполняем все задания и уезжаем. Ну, логика, я думаю, ясна. Моя. Но почему-то сейчас подумал, что это может быть я норю. На секундочку, так знаете, немножко призадумался. Близнецы. Back. This job's ready for you. А как? Почему? Ладно, это пойдет просто катка, не в поимку призрака. Ну блин, очень странно он себя вел. Странное поведение. Я бы не, не слышал, что он Двух разных комнатах взаимодействовать. Типа он бы взаимодействовал вот в этом углу. Там раскидывал инструменты и все. Очень странно. И МП-5 не дал. Да он там шмырял, швырнул этот молоток. Так сильно, что... Там должна была быть mp 5 Поэтому я сразу такой, не-не-не. Ну ладно, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду очень рад, приятелем. Всем спасибо. Всем пока.